Bonjour Здравствуйте, друзья! Мне всегда очень удаются всякие пироги в карамели. У меня уже есть на канале карамельный ананасовый пирог, мандариновый, а теперь вот и банановый. Могу сказать только хорошее насчет такой выпечки. Эти пироги вкусные и на вид привлекательные. Так вот, для такого пирога сначала варится карамель. Варится она на среднем огне. В кастрюлю или сковороду, желательно с толстым дном, засыпать сахар, немного воды и сок лимона. Чем меньше вы вмешиваетесь в процесс карамелизации, тем лучше. Встряхивайте иногда кастрюлю и этого достаточно. Как только карамель приобретет светло-коричневый цвет, она готова. Сразу заливаю ее в форму, дно которой лучше застелить пекарской бумагой, равномерно распределяю карамель по всей поверхности и отставляю форму в сторону. Далее идет тесто. Классический вариант теста мне немного надоел, я внесла кое-какие изменения. Итак, яйца, сахар и для любителей ванильный сахар взбит до увеличения массы в объеме примерно в два раза. Добавить в жидкую смесь сметану низкой жирности или йогурт, а также растительное масло. Все перемешать. Теперь постепенно ввести муку и совсем немного разрыхлителя. На этой стадии для любителей добавить несколько ложек кокосовой стружки. Мне очень нравится такая добавка в тесте. Тем, кто не любит стружку, всыпать в тесто чуть больше муки. Довести всю массу до однородного состояния. Бананы порезать вдоль пополам и уложить на застывшую карамель. Залить на бананы готовое тесто и разровнять. Перед тем, как отправлять пирог в духовку, встряхнуть как следует форму, чтобы удалить лишний воздух и пустоты. Выпекать пирог 45-50 минут при температуре 170 градусов. Готовому пирогу дать остыть 5 минут, а затем перевернуть на блюдо. Карамель застывает очень быстро, поэтому действовать нужно оперативно. И хотя карамель застывает, она не будет тягучей или стеклянной на этом пироге. Большая часть ее ушла в тесто и в бананы, где благополучно растворилась. Так что пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абьянту!